Дамы и господа У часы снова пробили урочный час И сегодня в студии Сурдоцентра Снова с вами я, Алексей Евгеньевич Харламенко В прошлый раз мы с вами отрабатывали методику построения рук Для правильного дактилирования Поэтому сейчас настал черед поговорить о самой дактильной азбуке Что же это такое? Дактильная это то есть пальцевая Как и в любом языке, жестовая речь состоит из разных частей Главная часть ужестовой речи это, собственно, жест. А вторая это дактильная азбука. Дактильная, то есть пальцевая. Мне нередко приходится слышать такое выражение, как дактильный жест. Или жестами написать слово. К сожалению, это неверно. Скажите, пожалуйста, вот какое значение, какой смысл имеют буквы? Б, ЛЮ. Ч, Ш, никакого. Да, к сожалению, сейчас именно в алфавите буквы не несут смысла, в отличие от Аз буки, Веди, глаголь добро, которые испокон веков были в нашей русской азбуке. К сожалению, это тема для отдельного разговора. Так вот, буквы сейчас в алфавите смысла не несут. Также и дактилема. Смысл имеет слово. Также и жест. Но, несмотря на отсутствие смысла в отдельных доктилемах, дактилирование, то есть правильная дактильная азбука и ее показ для того, чтобы ее считывали, имеет чрезвычайно важное значение. Вот немного истории. Без этого мы с вами не сможем понять сути проблемы, которая сейчас существует. Есть такая замечательная книга Иосифа Флориановича Гельмана «Дактилология». Я позволю себе процитировать из нее несколько выдержек. Ранее игнорирование дактилологии было вызвано отождествлением дактильных и жестовых знаков, поскольку и те, и другие воспроизводятся рукой. Это иллюзорное сходство различных знаковых систем породило известное табу на дактилологию в ряде стран, в России в том числе, добавлю я. Особенно в конце 19 начале 20 века. И надолго отвлекло специалистов от изучения возможностей дактильной коммуникации. К сожалению, эта проблема есть и в некотором роде и сейчас. Процитируем дальше. Что же было в самом начале? Откуда вообще возникла дактилология и как она выглядела? Изображение дактильных знаков можно видеть в латинской Библии X века. В книге Беда пальцевый знак VII века и других письменных источниках. Наиболее ранние следы дактилологии в Европе, очевидно, следует искать в церковных книгах так как с распространением христианства было связано развитие письменности книжной литературы. Именно на базе письма могла появиться, как отражение графической системы знаков, их своеобразная калька, пальцевая азбука, в которой каждый знак, соответственно, воспроизводит букву. И еще. Уже несколько ближе к нам по времени. В 17 веке в Мадриде вышла книга Джоанна Пабло Боннета «О природе звуков и искусстве научить глухого говорить». Методическое руководство по индивидуальному обучению тех, кто не слышит. Книга – это первое иллюстрированное издание дактилологии. С некоторыми уточнениями в сторону соответствия систем дактильных знаков письмо она теперь широко применяется в различных странах Европы и Америки. Вот эта дактильная азбука. Вот как она выглядит. Я прошу вас обратить внимание на то, как эти дактильные знаки нарисованы. В то время очень большое внимание уделялось графическому искусству. Также еще следует отметить, что в то время... Такого понятия, как синхронный перевод, просто не существовало. Обучение глухих, можно сказать, делало только первые шаги. И вот как выглядит дактильная азбука, которую сейчас в большей части случаев можно увидеть. Именно такое изображение Печатается сейчас и на карточках, которые распространяются во всероссийском обществе глухих. Я видел такие и на магнитиках, которые прикрепляются к холодильникам. Такая замечательная вещь. Однако рисунок тот же самый. Именно такой рисунок вы практически везде найдете. В интернете и другого рисунка найти очень и очень сложно. И следует отметить, что именно такое изображение дактильной азбуки печаталась еще с 19 века. Обратите внимание на обозначение движений, которые есть в этой дактильной азбуке. Движение есть и возле символа буквы Б. Там нарисована стрелочка, то есть Б с движением. Что же это такое? Дело в том, что сейчас никогда дактилема Б с движением не показывается. Однако практически на всех рисунках возле буквы Б есть движение. Что же это на самом деле? А это следы реформы орфографии. Буква Б именно вот такая с движением. А без движений это ядь. Та буква, которая после преснопамятной реформы была изъята из русского алфавита так вот почему до сих пор начиная с 19 века дактильная азбука из книги в книги, в книгу из одного издания в интернете в другое качует одна и та же да потому что нарисовать руку очень и очень тяжело особенно и в ее различных конфигурациях Зачем рисовать то, что уже есть? Именно поэтому и происходит копирование старой дактильной азбуки, нарисованной еще в XIX веке. Однако, существует и вторая дактильная азбука. И издана она впервые была в книге Иосифа Лариановича Гельмана. Мне посчастливилось быть обладателем этой книги с ее приложением. Здесь на отдельной карточке напечатана вот эта дактильная азбука. Вот она крупным планом. На первый взгляд нет никакой разницы. Я вам немножко расскажу. Изначально, когда я только начинал учить язык жестов, мне попалась в руки, разумеется, та самая старая дактильная азбука. И в чем, она, в чем ее особенность? Особенность ее в том, что основное положение руки вот, это сомкнутый кулак. И буквы, которые выстраиваются из нее, например, буква И, буква Н, буква Р, буква К и так далее. Все они показываются, основе сомкнутых пальцев из сжатого кулака. У Иосифа Флориановича Гельмана здесь основная конфигурация другая. Основная конфигурация это Е конфигурация. То есть кулак не сомкнут. вот И второе главное отличие. Каждый пальчик тянется. Скажу я вам, что вот такой дактиль такой дактиль имеет очень большую разницу. Вот когда вот так вот мы показываем букву, у нас вся рука, вся кисть чрезвычайно напряжена. И показывать такой дактиль на самом деле больно. И большая скорость вот при таком вот дактилировании очень сложна. Чем было вызвано возникновение вот такой дактильной азбуки? А вызвана она была тем, что образование глухих весьма значительно продвинулось. И появилось, ну, можно сказать, более широкое распространение, появилось профессии именно переводчика жестового языка, как бы она тогда ни называлась. И при дактилировании нужно было уже не просто, передача букв, которая есть в межличностном общении, и там скорость не важна. Нужно медленно, с чувством, с толком, с расстановкой выписывать каждую буковку. А появилась необходимость, во-первых, увеличить скорость, а во-вторых, увеличилась аудитория. Глухой уже находился не лично перед переводчикам или тем, кто говорит дактильную речи, а мог находиться уже на весьма значительном расстоянии. И там на значительном расстоянии различить вот этот знак и вот этот знак очень сложно. Нужно, чтобы различие было более четкое. Таким образом, дактильная азбука, которая предложена была Иосифом Флориановичем Гельманом. Она удовлетворяет условия скорости и четкости. И еще один момент. Она для исполнения гораздо легче. Вот такая конфигурация. Ее сложить гораздо легче. Нет такого очень сильного напряжения на руку. Итак, как можно эти дактильные азбуки. Назвать. Я предлагаю такой вариант, что вот эта азбука, эта дактиль, дактильная азбука, АВ базовая, можно ее так назвать. Почему а? От дактилима а и от дактилима в. В дактилиме а у нас кулак сомкнут, в дактилиме в у нас ладонь сомкнута. Дактильная же азбука, которая предложена Иосифом Платоновичем, можно ее назвать е вот она, E. 5 базовая. Почему? Вот, допустим, дактилема R. Вот посмотрите. В ней остается кусочек от дактилемы E. Вот он, дактилема E, дактилема R. Вот у нас кусочек остался. Смотрим в профиль. Вот у нас цифра 5. Пальцы сомкнулся, И все равно остался кусочек от цифры 5. Поэтому данный... Дактиль можно назвать Е5-базовый, то есть основанный на дактилеме и на цифровом знаке. И вот именно такая дактильная азбука, она гораздо легче в исполнении, она гораздо четче воспринимается, даже если у того, кто считывает эту азбуку, устали глаза, или у него не в порядке со зрением, он в очках, или... Далеко находится. И для того, кто производит эту дактильную азбуку, кто ее пишет, рука меньше устает. И вот именно в таких конфигурациях исполняемая жеста, дактильная азбука, она лежит в основе практически всех жестов. Такие жесты очень хорошо читаются. Вот, например, жест нежный нежный, каждый пальчик виден, основа дактилема N и ее видно вот в таком виде практически с любого ракурса. Вот именно об этих тонкостях дактилологии я хотел сегодня вам рассказать. Затем позвольте отклониться и традиционным скрипту Шувалов заспорил однажды с Ломоносовым. Сказал сердито, мы отставим тебя от Академии. Нет, возразил великий человек, разве Академию отставите от меня? Всего доброго.